Я, Валин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Менять или творить?». Очень многие люди, когда достигли какого-то момента в жизни, когда они понимают, что нужно что-то менять, что жили они неправильно, что жили они неправильно, что набедокурили, наделали массу ошибок, что жили не так, что ихняя жизнь была неэффективной и привела они к тем последствиям, что они зашли в тупик и много-много-много еще чего. Человек вдруг решает, что нужно что-то менять. Он говорит, мне пора меняться, и я начну что-то где-то корректировать. В этом состоит главная ошибка. Вы не должны себя менять, вы должны себя создавать заново. Объясню почему. Когда вы себя меняете, это значит, что вы что-то переделываете. Это знаете, как будто бы человек рисовал картину, а потом вдруг передумал и стал рисовать что-то другое, сверху накладывая краску или гуашь перерисовывая, дорисовывая, что-то меняя. Получается некая абракадабра. То есть можно создать некого Франкенштейна, который вдоль и поперек порезан, переклеен, прикручен, подпилен, оторван. Это значит, что вы с собой недовольны. Если вы себя решили поменять, это значит, что вам что-то в себе не нравится. И подсознательно вы будете понимать, что вы с собой недовольны и вам эта картина жизни совершенно не подходит. Нужно действовать по-другому. Вы должны сказать себе, это меня не устраивает, я создам картину заново. Выбросьте в мусорное ведро, тот черновик жизни, по которому вы жили. Не переписывайте, не переделывайте, не создавайте аппликацию. Не берите ножницы, не клей, не новой краски. Возьмите новый холст, откройте новую книгу. Напишите с новой строки. Ничего не нужно менять. Нужно создать, нужно сотворить что-то новое, совершенно другого уровня, что-то интересное. Начав с чистого листа свою жизнь, понимаете? Не переписывайте черновики. Не дорисовывайте, не отрезайте, не приклеивайте. Не пилите, не ломайте. Не выгибайте. Вы попробовать должны с нуля. Поэтому тогда, когда человек говорит, я что-то меняю, его подсознание, его энергетика работает таким образом, что он становится собой недоволен. Появляются всевозможные зажимы. Человека иногда выключают из жизни, он, понимаете, он чувствует себя неким неполноценным. Часто смотрит в зеркало, ему что-то в себе не нравится, он постоянно себя критикует. Такого быть не должно. Это неправильное состояние, это неправильное осознание того положения, в котором вы находитесь. Поэтому еще раз, не меняйтесь. Творите заново, с нуля, создавайте себя изначально новым и другим. Что бы это ни было, работа, личная жизнь, спорт, некое хобби, все что угодно и абсолютно в любом возрасте. Создавайте себя. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.